Доброго времени суток, друзья. Сегодня у нас 1 ноября. И вот такая у нас прекраснейшая погода стоит в Валенсии. Я нахожусь, правда, недалеко от Валенсии в национальном парке Альбуфера. Это мое любимейшее место. Когда у меня выдаются свободные деньги, я, естественно, сюда приезжаю и гуляю. Сегодня я хочу снять необычный ролик для моего канала. Ну, давайте все. По порядку я изложу я очень часто просматриваю в фейсбуке группы посвященные Валенсии и мне это очень нравится потому что узнаешь даже для себя что-то новое ну и вновь прибывшие люди которые пожелали жить и связать свою судьбу с Валенсией очень часто задаются элементарные вопросы для нас, для тех, кто прожил здесь уже какое-то достаточно длинное время. Я прожил 20 лет, и вот когда я читаю вопросы, но в прибывших, я, честно говоря, их понимаю. Почему я их понимаю? Потому что я сам сталкивался с этими проблемами, но 20 лет назад, например, не было такой прекрасные штуки как социальные сети муха привязалась и вот я решил все-таки делиться своим опытом потому что я все-таки прожил в испании 20 лет и когда я читаю вот эти социальные сети вопросы и читаю ответы да и мне вот эти вот ответы не всегда нравятся или не то что не нравится но иногда я просто не согласен и я решил отснять такие небольшие ролики по разным вопросам, как, например, это в свое время делал я. Вот. Но вот на этом я решил остановиться. Это будет целый плейлист, как его назвать, я еще не знаю, ну, как-то назову. Но вот такая вот идея у меня возникла. Пожалуй, для своего первого ролика я выберу очень интересную тему. Это тема страховок. Я к этой теме подходил, подхожу, вернее, очень просто. Я не обращаюсь ни к Пете, ни к Маше, там, никому, ни к Кому, ни к Васе. В Испании есть э, такие интернет-платформы, они называются Comparador de Seguros. На этих платформах предоставлены основные игроки, национальные игроки страховых компаний. И вот, зайдя туда, вы можете выбрать, в принципе, для себя очень хорошую какую-нибудь компанию. Да? И самое, чем полезны вот эти вот платформы? Я хочу сказать, эти платформы полезны тем, что вы знаете положение дел на сегодняшний день. То самый дешевый игрок на рынке в Испании. То есть не Вася, не Петя вам это не расскажет. Пожалуй, давайте-ка перейдем к компьютеру. Я вам все расскажу и покажу, как это все делается. Вот. Ну, а погода у нас замечательная, как видите. Очень так впечатляет меня, дает мне настроение. Ну, всем желаю всего хорошего. Кому интересно, кому интересно тема по страховкам. Давайте переходим к компьютеру. Как говорится, Google нам в помощь. Забиваем в поисковой строке компрордес и гурос, и нам выскакивает вот такая вот вот столько много предложений по поводу интернет-платформ, где мы можем выбрать себе страховку. Но ну, я предпочитаю две интернет-платформы. Эта интернет-платформа называется Rastreator.com и вторая компания интернет-платформа это Seguros.s. В принципе они одинаковые, но давайте рассмотрим вот эту вот растреатор, она более популярна в Испании. Чем она популярна? Во-первых, сойдя на эту страничку, мы видим здесь кучу предложений на страховку, можно застраховать. Машину, можно застраховать мотоцикл, дом, можно медицинская страховка, застраховать своего какого-нибудь животного, собаку, кошку, попугая, крокодила, все что угодно. И куча еще других предложений. Чем ценна эта платформа? Они предлагают здесь, они вернее работают с более чем 80 страховыми компаниями видим это очень ценно потому что конкуренция высокая значит они предлагают более выгодные условия вот точно так же работает и в принципе seguros платформа seguros с все точно так же я не буду вам сейчас рассказывать как это все заполняется это наверное не стоит делать это Уйма времени будет, и это будет нудно и неинтересно. Если вы не знаете языка, моя рекомендация просто найти какого-нибудь человека, который вам поможет в этом деле. Ну вот вроде бы как бы и все, все здесь на интуитивном уровне, так что удачи вам. Надеюсь, что это вам помогло. Ну вот, пожалуй, друзья, первый мой ролик который я решил вам показать и поделиться своим. Если вам это понравилось, понравились мои рекомендации, то есть, пожалуйста, пишите, что бы вы хотели, чтобы я рассказал. И если я знаю, то я, естественно, все расскажу и покажу. Так что не стесняйтесь, пишите комментарии, пишите вопросы. Придумывать я ничего не собираюсь. То есть, если я знаю, то есть, я все расскажу. Ну, на этом я заканчиваю свой ролик. Всего хорошего. Ну, и не забывайте там комментировать, там что-то делать. Как там говорят, ставьте лайки вверх, вниз, там что-то еще. Ну, что-то делайте на канале. Спасибо за внимание. До новых встреч.